И мне бы хотелось бы, как бы, во как бы всех кастингах, начиная с басни. Ага. Давайте. А эмоции можно давать, да? А, эмоции... Ну давайте, вы расскажите, мы посмотрим просто, я ничего не буду. Хорошо. Писаете, да, да, представляете, вот. Зовут И меня подписчики. Саид Саид Гусейнов. Ага. Образование все это не нужно, да? По образованию журналист, по совместительству звукорежиссер, работал два года в театре, в театре в Москве, проходил актерские курсы, был принят в сериале съемки ТНТ «Универ», но вынужден был отказаться по некоторым обстоятельствам. Ну давайте. Пожалуйста. Поймала кошка соловья, в бедняжку когти запустила. И ласково его сжимая, говорила, Соловушка, душа моя, Я слышу, что тебя везде за песни славят, И с лучами певцами рядом ставят. Мне говорит лиса кума, Что голос у тебя так звонок и чудесен, Что от твоих прелестных песен Все пастухи и пастушки без ума. Хотела бы очень я сама тебя послушать, Не предпищися так, не будь, мудрый, упрям, не бойся, Не хочу тебя совсем я кушать, Тебе я волю дам, лишь что мне что-нибудь, Я отпущу тебя гулять по рощам. или сам. Меж тем, мой бедный соловей Едва-едва дышал -едва в когтях мне. Ну что же, продолжает кошка, Продой, дружок, хотя немножко. А наш соловей не пел, А только что пищал. И этим ты лесу ты расхищал. Где ж эта красота и сила, О коем себе безумолку твердят? Не скучен письм, Такой ядрой их хотят. Нет, в пене ты вовсе не искусен, Все без начала и без конца. Посмотрим на зубах, Каков ты будешь вкусен, И съела бедного певца до да крошки. Сказать ли вам яснее мысль мою, Худые песни соловьев, Как тяхну кошки? Хорошо. Свои а Да. А, если бы мы театр набирали бы у нас, -то так никто вообще без вопросов. А есть что-то поспокойнее, <coughs> менее? А, могу сделать диалог из фильма. Давайте. Да. Ну, например, персонаж Малефисента, да? Да. Ну может, там все равно какие-то эмоции, потому что она да, злодей. Да. Ну да, мы как бы не, не перебарщиваете вот с этим. Он, с Я понял, понял. Киноиндустрия да. это все-таки другая сфера. Чуть -чуть, Поехали. Чуть -чуть хм. Так, так. Праздница, воистину, здесь с огромным размахом. Принцы, дворяне, аристократы и... Как великодушно и даже отрепя. Я должен сказать, что был крайне удивлен, получив от вас приглашение. Тебе здесь не рады. Ужас! Какая неловкая ситуация. Ведь ты не в обиде? Нисколько. И в доказательство, что не держу до зла, я тоже оставлю свои пожелания. Опять-таки, здесь эмоции, злодеи, но... Да -да -да -да. но можно что-то такое. Подать, да? Если что-то вообще такое э, очень спокойное, знаете, такое... Мелодрама, драма, да? Давайте, да, что-то вот. Ну, у нас-то там комедия больше будет, но хочется, чтобы вот, без вот этих вот... Э, э, без фарса. Да, да, да, да, да. <связывается> да. <связывается> ну, давайте тогда, например, какой-нибудь диалог знаменитый... Или даже не знаменитый, а вот какого фильма можно взять? Я просто а -а -а -а. не был готов. А -а -а. Каждый раз, когда я думаю о начале, я всегда возвращаюсь к концу. Иногда я думаю о тебе, честно, я вспоминал тебя, но... Скажи, как часто этого делаешь ты? Mm -hmm. Если честно, я, я был поражен, когда увидел тебя. Но, но спустя столько лет ты сейчас появляешься в моей жизни и утверждаешь, что ты был к этому причастен нет. Я, я не знаю, как с этим Я не могу это принять. Мне не нужно <свеческая> <на меня. свеческая> Да нет. Саист. <свеческая> номер зону, а, а, а, номер телефона ага, 8 989 четыреста пятьдесят шесть восемьдесят шесть хорошо хорошо спасибо. спасибо кто не снимался ты да? да да